Война определяет экономику. Все, что надо для войны, будет взято из казны. Да? Простите, внезапно заговорил стихами. Да, но тем не менее. Да? А остальное по, по остаточному принципу. Вот все остальные там, кто там есть, бюджетники, образование, культура, это что останется от войны? Военный бюджет, война идет. Да? И в этом смысле, в этом смысле э, судьба Владимира Мау жестоко, печальна и очень поучительна. А, и отдельно у Кирилла Рогова была эта мысль, и она это очень важная, что те либералы, экономические либералы, послом, как, когда мы говорим о либералах, в данном случае мы имеем в виду а, отношение к каким-то экономическим материям. Да? Какой либерализм да, при э, фашистской стране и при сидящих, при политических заключенных, какой либерализм. Но экономический либерализм грезился этим людям. Им казалось, что они Спасают страну, что они служат не Путину, а России. Так вот Рогов очень удивит, убедительно показывает, что э, помогая Путину минимализировать ущерб от безумной политики, они только ухудшают положение. Создается ощущение, что можно проскочить, что можно совместить более-менее нормально работающую экономику с этим военным адом. Э, все эти э, значит, системные умники – экономисты, да, финансисты, которые помогают Путину, вот весь этот, вся эта коллективная набиуллина, да, вот это только ухудшает создает призрак, призрак возможности проскочить. Но это призрак. Мы не проскочим. Мы войдем тяжело мордой в косяк. Уже вошли. Уже вошли. А эти обезболивающие как раз мешают понять трагизм положения. И экономисты, так сказать, хорошие, профи... ну я тут вообще не могу, не могу судить, но, судя по всему, профессиональные, хорошие, сильные экономисты и финансисты, кровожадные в общем, люди по природе, ну там Силуянов, Набиульна, вряд ли они получают радость от картинок из Бучи. Они, наверное, себя уговаривают, что они служат России. Так вот фиг два они служат России. Они помогают Путину минимализировать ущерб от катастрофы. И создать у народа видимость, что можно проскочить. Нельзя проскочить. Это по экономической части нельзя проскочить. И очень поучительно, что нельзя проскочить и персонально. Что ты будешь весь из себя шелковый, и введенный в состав управления Газпрома. И ни одного слова про меня чего не скажешь. Но ты чужой, братец. Ты царский, как это называется? Царская профессура. 20-е годы это называлось. Царская профессура. Ну, нужны были Ленину и Сталину люди, которые знают правила арифметики. Как-то матрос-железняк не очень по, этим, по этому поводу. Нужна царская профессура. Царская профессура делала свое дело исправно. Думала, что служит России. А служила укреплению Сталина. Который потом эту царскую профессуру всю съел, так сказать, не поморщившись, разумеется, когда стало не нужен. Вот вы говорите не свои, а свои-то кто, кто не царская профессура? Нет, своим. Тамбовский волк товарищ. Нет, ну понимаете, Патрушев, Бортников, Сечин, Кадыров. Вот это вся просто кровавая негодяйская банда. Кровавая. Прямо несущая ответственность за, за без, всяких, без всякой метафоры, рейки крови, которые льются. То есть пока понимаете? на руках крови нет, ты не свой, ты чужой. Ну понятно, да. То есть ты, ты еще раз, попутчик. Мы же можем апеллировать историческими знаниями. Попутчик. Попутчик, царская профессура. Да, ну, замечательно, поработай на нас. Поработай на нас. Профессор Преображенский, пооперируй, пооперируй красных командиров. Да? Экономист, поработай на нас, поработай. Ты что-то знаешь про экономику? Сделай так, чтобы работало. Но штука в том, что можно только минимализировать, и хуже скажу. Точнее говоря, точнее. Это одно и то же. Точнее, это и значит хуже. Да? Спрятать ущерб. Ущерб от ката катастрофы путинской не так виден, когда есть Набиулина, Силуянов, Греф, когда есть какое-то количество мозговых людей, которые в состоянии как-то помочь адаптировать экономику. Если бы все рухнуло сразу, сразу, и было бы заметно, то вот этот вот шок, может быть, помог бы вывести на улицы людей, которые не захотели бы так сказать, такой ценой всего этого. Если на этику нет надежды, то хоть на желудок. Но Набиулина и компания помогают желудкам пережить этот шок. И такое, ну да, особенно в Москве. Там-то уже деградация идет вовсю в России. Ну в Москве, ну еще можно как-то, ну что, ну какое-то импортозамещение, что-то как-то. Вот сделали искусственный курс доллара, что-то как-то так, что-то как-то проско, проскочим, проскочим, проскочим. Вот это ощущение, что проскочим. Повторяю, что можно совместить. Гитлера с либеральной экономикой, это ощущение, что в 40 году можно быть приличным человеком в ставке фюрера. Ну ты же по экономической части, ты же, собственно, газ не пускаешь в концлагеря, да, ворвы никого не закапываешь, ты же по экономике нужна экономика, да, хорошо. Нужно, чтобы экономика работала. Вот сколько людей, дети есть, социалка. Надо же, чтобы это работало. Конечно, надо. Но надо только отдавать себе отчет, что ты работаешь в этом случае в 1940 году. Не на Германию, а на Гитлера. Потому что в интересах Германии, чтобы Гитлер навернулся как можно, да, чтобы э, как можно быстрее это закончилось. В интересах России сегодня, чтобы как можно быстрее это закончилось. Набиулина и компания растягивают этот процесс. Растягивают этот процесс. И делают хуже в итоге. Потому что война продолжается. И на деньги, сэкономленные, да, Добытые каким-то образом, высосанные из пальца да, этими умниками, продолжается война. На те деньги, которые для Путина добыла Набиуллина и Грец, да, на эти деньги каждый день убивают украинских людей, украинцев, да, детей, стариков, женщин. Каждый день.